С вами очередной выпуск гид Парохода. Сегодня мы не будем такие серьезные, как в прошлый раз, и поговорим в целом о том, что происходило за эту неделю, помимо внесения бюджета в Верховную Раду, поскольку событий было достаточно много, а мы как-то их немножечко упустили, поэтому попробуем в качестве итогов недели собрать все происходившее интересное, не всегда попадавшее в телевизор, Соответственно, поэтому, так сказать, ушедшая из объектива средств массовой информации. Но, в принципе, были события, которые мы тоже считаем необходимым обсудить и высказать свое мнение, например, как разведение на Донбассе. Потому что эта тема, мне кажется, ну, весьма серьезная и она достаточно да, актуальна. До, до сих пор непонятно, почему такие разночтения в дате. По версии украинской стороны это должно было произойти 8 ноября, по версии ОБСЕ и непризнанных республик ДНР и ЛНР это должно было произойти 9 ноября. Вот мы сейчас пишем выпуск в конце дня пятницы 8 ноября и надеемся, что завтра все-таки это разведение произойдет, хотя заявление украинских военных чиновников и временного поверенного в делах Соединенных Штатов в Украине Уильяма Тейлора все-таки были тревожные и немного напоминали подготовку к срыву этого разведения с целью обвинения России и не, непризнанных республик в срыве, обвиня, в срыве разведения. Ну, ты знаешь, я на Фейсбуке читал по позицию представителя ЛНР, который сказал о том, что в том числе он там дал... Ссылку на заявление господина Пушилина о том, что в договоренностях не было пункта о введении вот на территорию, откуда отходят войска, сил правопорядка. То есть имеется в виду сил нацполиции, нацгвардии. Он говорит, в этом, а, об этом вчера, вот я смотрел пресс-конференцию, которую трансляцию из... Как раз оттуда из Петровского, и там американский посол как раз говорил о том, что как можно быстрее нужно, чтобы после отведения войск сюда зашли как бы украинские силы правопорядка. Поэтому я боюсь, что это может стать, ну, весьма, весьма, неприятным камнем преткновения. И, ну, то есть понимаешь, проблема в манипулятивности подачи информации. То есть, по сути дела те договоренности, которые достигаются трехсторонней контактной группы, мы не слышим, нам не показывают вторую сторону. То есть не просто потому, что они хотят сорвать, а исходя из того, что просто в договоренности были носили немножко другой характер. Потому что представители самопровозглашенной республики говорят о том, что в этом случае мы как бы, тогда тоже будем считать необходимым вести собственные силы правопорядка на те территории, откуда отведены тяжелые вооружения и войска. Но судя по всему, официальная позиция Киева немножко расходилась с позицией ОБСЕ. Я читаю заявление представителя ОБСЕ в трехсторонней группе Мартина Сайдика, который сказал, что достигнута договоренность о том, что отвод силы средств начнется в субботу, 9 ноября, в 12 часов по киевскому времени. Я напомню, что в четверг... Замкомандующего штаба объединю... операции Объединенных сил Богдан Бондер заявил, что разведение будет 8 ноября. Вот почему, почему такое расхождение и к чему на самом деле готовились или для чего такая разная информация опубликоваться? Мы, я думаю, что узнаем к... уже к обеду субботы, может, ко второй половине дня. Ну будем будем надеяться, что все-таки эти разногласия будут. Сняты. А самое главное, что вот на этих территориях должны находиться по договоренностям, опять же таки по версии э, противоположной стороны, на э, отведенных территориях должны находиться безоружные э, офицеры СЦК. То есть, вот этой совместной группы, которая отслеживает как бы ситуацию происходящую. Поэтому, то есть речь идет о том, что никакие милитарные подразделения просто там не могут пребывать. Это как условия, условия реализации этих договоров. Ну, пока не смешно. Начало не смешно. Не смешно, совершенно. Давай перейдем к чему-то более более веселому и более жизнерадостному, чем ситуация на Донбассе, потому что жизнь, в принципе, на этом не останавливается, она продолжает бить ключом. Вот, например, Международный валютный фонд, это отдельная история, моя любимая, сказал, что мировой долг достиг, превышает мировые, мировой доход, доход мировой экономики в 2,3 раза и составляет 188 триллионов долларов. Но на этом фоне украинские долги просто копейки, я считаю. Но это говорит только о том, что э, кто-то одолживает деньги, а потом переводит их в тень. И, собственно... не, это, смотри, тут как бы два, два момента очень-очень важных. Потому что мы буквально сегодня на эфирах об этом, об этом говорили, о марксисты сторонники левой, левой идеи, они говорят об атомизации рабочего класса. Как раз один из элементов атомизации являются вот эти так называемые фиатные деньги. да. То есть, когда тебе не обязательно зарабатывать тот, ту сумму, тот объем денег, который тебе необходим, тебе дадут кредит. И, в принципе, погашение кредита, оно не становится для тебя чем-то обязательным. Есть, чем дальше, тем больше ты попадаешь в эту кредитную кабалу. И, но еще раз, в отличие там, мы говорим о развитых странах, да, это не является, у тебя никто там с паяльником, утюгом за тобой гоняться не будет. А вот в это время как бы был в, в, Четверг, брифинг, э, стандартный брифинг Международного валютного фонда, представителя Международного валютного фонда. И вот он сказал замечательную вещь относительно Украины, я процитирую это. Это, это бесподобно, потому что э, это показывает уровень, в том числе и чиновников Международного валютного фонда. Мы, безусловно, поддерживаем общую цель более быстрого и более устойчивого, инклюзивного экономического роста с целью привлечения столь необходимых инвестиций. Ну, стандартно. Мы считаем, что Украине необходимо проводить, внимание, структурные реформы, в частности для повышения эффективности управления и борьбы с коррупцией, а также для снижения роли государства и олигархов. Ничего не поняла из этой длинной ситуации, Вот логика состоит, так нам надо повышать как бы, качество и уровень управления, имеется в виду государственного, или все-таки снижать уровень влияния государства и олигархов на экономику страны. То есть, это официальный представитель МФ Джерри Райс. Вот так вот, надо что? И умным, или красивым? То есть либертарианское снижение роли государства или все-таки как бы учитывать консервативную модель, кстати, роль ну, государства в, в управлении экономикой. Еще, одна, еще один парадокс неолибертарианства, может, назрел в Украине, я думаю, что рано или поздно этот скандал получит свое развитие. Дело в том, что на рассмотрении антимонопольного комитета уже несколько месяцев находится запрос Китайских компаний на право приобрести Моторсич. Это огромное предприятие, один из крупнейших в мире производителей авиадвигателей. Но дело в том, что этим же предприятием заинтересовались американцы. И Wall Street Journal, не стесняясь, опубликовал информацию о том, что Дональд Трамп поручил Эрику Принцу, это основатель частной компании Blackwater, присмотреться к Моторсич и, возможно, ее купить. Ну, представь себе в разгар э, не, не либертарианских реформ, да, приватизации этих 12 миллиардов нереальных, которые они заявили, чтобы э, отказать китайцам и отдать ее американцам придется устроить скандал с э, национализацией, то есть ровно обратному процессу приватизации. Это первый момент. Второй момент э, непонятным образом э, связан с тем, что э, вот, вот этот как бы американский инвестор на самом деле является частной, частной контрактной э, небольшой армией, да, которая была замешана в э, каких-то непонятных и, возможно, неприятных историях, например, в... Э, в 2007 году они в центре Багдада расстреляли 14 и ранились 17 иракских мирных жителей, в результате чего произошли, в общем-то, волнения в Ираке. И вот этот, этот человек, эта компания будет стараться, очевидно, охотиться за Матерсичью. Мы будем, будем тоже наблюдать эту историю. но пока на сегодняшний день э, вот какие-то такие непонятные. Кстати, почему это все происходит? Да? Почему Моторсич, впервые показав убытки, э, там, по-моему, по итогам прошлого или позапрошлого года вынуждена продаваться, потому что основным покупателем была Российская Федерация ее продукции. Рынок э, России закрыт. Моторсич, э, в общем-то, на грани банк... ну, не банкротства, но э, на грани. Э, Непонятного будущего. Ну, я тебе скажу, во-первых, китайцам не привыкать. то есть Они уже имели опыт работы с, мы же помним, зерновые кредиты, кредит, который выделялся на нафтогаз Украины, и потом благополучно был протерен уже нынешним руководством, господином Коболевым. Я запикаю, если что. Потому что, не, но китайцы оказались людьми с юмором, они за день до ну уже формального завершения, да, как бы когда необходимо было подать еще соответственно, когда еще была надежда или вот возможность юридическая пролонгировать возможность получения этого кредита, они как раз прислали вечером письмо, говорят: так вы готовы на ну, нафтогаз. Это, ну, то есть, вот такой восточный юмор. Говорит, мы ждем, мы еще мы до 12 ночи ждем от вас предложение. Но предложение не последовало. То есть Украина тогда потеряла на ровном месте 3,5 миллиарда долларов. От, от Китая судьба зернового кредита тоже не совсем понятна, чем, чем, собственно говоря, все это закончилось. Кстати, Китай хотел реализовывать проекты в Крыму. Насколько я помню, по дну углубления и строительства там перевалочной, перевалки грузов. Это, кстати, к вопросу о новом шелковом пути. Но я так понимаю, это, эта история, она вообще почила в бозе после всех событий, в том числе и, так сказать, и Майданных. Новый шелковый путь теперь идет в обход Украины. Да, он идет через много. Мы, мы покажем карту. Да, есть замечательная карта, когда... вот. Но ну ведь мы же отправляли контейнер. Я же помню этот контейнер, который тянули по пароходы, паровозы. Он куда-то плыл, плыл. И пропал. И пропал. Но а те... сколько было пиару? Ну, насчет шелкового пути, раз мы уже вспомнили. Я хочу нас посольство Казахстана пригласило так сказать, на празднование Дня Независимости, мы обсуждали с ними в том числе и Шелковый путь. и вот, честно говоря, казахи высказали, ну, как это, на дипломатическом языке, непонимание. Они а вы вообще не пробовали разговаривать с нами, как, в принципе, ключевой транзитной страной в случае, там, организации Шелкового Пути через Украину? Потому что товары, в первую очередь, будут идти через нас. Ну, вы, ну уведомить хотя бы, что вы там шелковый путь строится, да. Ну, то есть абсолютно понятно, что это было как стена Яценюка, да, точно так же и вот лыжный этот шелковый, инструктор. лыжный инструктор, вот этот шелковый путь, это была точно такая же история, то есть очень много, причем, я так понимаю, больше внутреннего пиара, потому что никто из серьезных игроков на это, на это вопрос, не пошел. А, здесь вопрос даже не в финансовых потерях, да, а в репутационных э, потерях, и даже не в том, что э, компания частных наемников, которые принимают участие там, в различных войнах за деньги, будет владельцем стратегического предприятия в Украине а в том как, как будет выглядеть Украина в этой ситуации и как можно одним шагом просто испортить отношения с Китаем навсегда ну кстати по поводу транзитного потенциала давай зажигай ну, тоже разгорается такой э, небольшой скандал, связанный с проголосованным э, уже законом, законопроект был номером 2239 о разделении газотранспортной системы, отделении ее от нафтогаза, мы о нем вам э, рассказывали, но э, оказалось, что не, не все так просто, оказалось, что... Э, при голосовании, неожиданно перед, сам, перед э, самим голосованием э, в зале появился совершенно другой э, текст э, этого законопроекта, в котором не были учтены правки Юлии Тимошенко. Она, я напомню, выступала против возможности, там порядка, если не ошибаюсь, 40% хотели отдать под приватизацию газотранспортной системы, то есть заложить возможность продавать частным компаниям эту газотранспортную систему. И она выступала против того, чтобы по сути вывести этого оператора из-под управления кабинета министров. Mm -hmm. ну, то есть она называла это воровством украинского народа, что в принципе где-то близко к теме, к реальности. Вот оказалось, что комитет прежде чем выносить в зал учел эти правки в стенограмме они были зафиксированы на видео это, они были зафиксированы а в зал был вынос, вынесен текст без э, правок юлии владимировны чем закончится эта история мы тоже будем наблюдать но э, вот по состоянию на сейчас на сайте комитета по энергетике стенограмма последнего заседания где это все происходило отсутствует и э, вот, собственно, такое свидетельство отношений между блоком Юлии Тимошенко, Батьковщиной, которая в целом симпатизирует слуги народа. Очевидно, была некоторая договоренность, что фракция Юлии Тимошенко голосует за этот закон именно на таких условиях, но оказалось, что за руками не уследили, и дети лейтенанта Шмидта все-таки попытались Юлию Владимировну. А, скажем так на на обмануть лошадью на лошадью, обмануть. лошадью ходи да, да ну, кто кто <laughs> давай я добавлю тут этих красок которые мы опять же были на этой неделе мы упустили но во первых сегодня состоялось заседание технической рабочей группы результатах пока не за не, не сообщается то есть я имеется виду рабочая группа в брюсселе относительно транзита говорят у о том, что решались рабочие вопросы. В этот же период господин Витренко продолжает фонтанировать, так сказать, в Фейсбуке, рассказывая о том, как нам жить дальше. Причем, мне интересно, это даже подхватывается российскими СМИ, как бы его заявления, хотя я не совсем понимаю там относительно, зачем. Да бы дурь. Нахибает. На ну, ну разве что. Потому что рассказывая о том, что вы смотрите, вы же будете заключать контракт как бы с оператором, который не связан, а просто ты меня напомнил этим законопроектом, то есть «Газпром» будет заключать контракт с компанией, которая уже не связана с «Нафтогазом». Но это же абсурд, потому что в принципе в том же самом законопроекте речь идет о том, что договоренность будет, то есть договоренность будет, будет между, ну не договоренность вернее, а в... Связь, да, корпоративная связь между новым оператором и, и «Нафтогазом». То есть нельзя сказать, что это будет абсолютно независимая компания, которая никак, никак не, связана, не связана с «Нафтогазом». Это момент первый. Момент второй. в Бундестаг должен был проголосовать возможность исключения из Европейской энергодирективы относительно «Северного потока-2». Не, не срослось, как бы не хватило, не собрался кворум. Голосование не произошло. Украинская сторона тут же разразилась. Все сказать, чиновники, разум разумков туда, спикер Верховной Рады и представитель Министерства экономики, прости господи, заммилованова, мужчина с яркой фамилией Качка, сказал, что мы будем, так сказать, во все судебные инстанции, звонить во все колокола, значит, относительно того, чтобы с «Северным потоком-2» ничего не сложилось. Да, всячески будем препятствовать. Ну и на этом фоне, это уже, так сказать, мое открытие, это не новость, это мое открытие. Я с большим интересом прорекламируем, так сказать, коллег. Я с большим интересом послушал моего московского коллегу господина Марцинкевича, Борис Марцинкевич. Это главный редактор журнала «Геоэнергетика.ру». Вот он да. рассказал замечательную историю о «Северном потоке-2». Такой исторический экскурс. Дал большое интервью. То есть, начиная с, оказывается, идея «Северного потока- к появилась ну, начала обсуждаться еще в 1984 году. То есть практически 30 лет назад, даже больше, почти 40 лет назад, началась обсуждаться эта идея, началось движение в сторону строительства данного проекта. То есть он появился не вчера, не позавчера и даже там не в середине 90-х годов эта история. Причем в этой истории в первую очередь была заинтересована виновница, даже не виновница, а главное действующее лицо всей этой истории Дания. То есть Дания организовывала весь технический процесс, подготовку к реализации проекта «Северный поток-2». Да, так вот, как бы и в завершении нашего уже, раз мы пошли такой немножко, извини, научно-исторический ликбез экскурс, вот мне попалось на глаза замечательно. Книга Гектора Макдональда, называется «Правда. Как политики корпорации и медиа формируют нашу реальность». Ну, то есть очень, он приводит там сама книга, интересно, что приведенными примерами, которые, честно говоря, я, вот не, не все эти примеры я видел или знал. Так вот, оказывается, молекулы свободы, которые нам предлагают Соединенные Штаты, эта идея или находка сугубо пиаровская и технологическая, она возникла еще в начале прошлого века. Значит, смотри, я зацитирую, прекрасно, буквально два предложения. Во время Первой мировой войны в Америке переименовали зауэркраут, квашеную капусту, в капусту свободы, чтобы очистить популярное блюдо от ассоциации с Германией. А похожий рецепт Конгресс США хотел применить к французской картошке фри, переименовав ее в картошку свободы когда Франция, отказавшись участвовать в усмирении Ирака, впала в Америке в немилость. Поэтому, собственно говоря, агрессорский или тоталитарный российский газ и его переименование в молекулы свободы, но не является каким-то ноу-хау от сегодняшнего дня, а Америка использует эти, этот прием уже почти ну, на протяжении века так точно. Ну, возможно, они как-то ностальгируют таким образом по рабству, да, но... Вот ты вспомнил Милованова, а я вспомнила резонансное заявление, которое, ну, скажем так, обратило на себя внимание в негативном смысле в, в Украине. В частности, ну, опять, ну, я не знаю, что происходит с Министерством культуры, но после господина Нищука его возглавил господин Бородянский, и опять туда хочется позвонить и спросить, прачечная это или не прачечная, да, так вот он заявил, что он поддерживает идею насильственного переименования Украинской Православной Церкви, он, при этом он не понимает, что закон это не то, что ему нравится, не то, что он поддерживает или не поддерживает, а то, что в общем-то, является законным или незаконным. Да. Этим он показал, что он не читал Конституцию, что он не читал профильное законодательство. А главный его аргумент был такой. Да, центр влияния на Украинскую Православную Церковь, Московского Патриархата, находится в России, в Москве. Да, и я считаю, что Церковь должна внести в свое название эту норму чтобы люди понимали, кто есть кто и что центр влияния в Москве находится. Да, вот такой аргумент. Но в связи с этим, если министр не читал Конституцию, он понимает, что как минимум две статьи Конституции этим заявлением он нарушил двадцать четвертую и тридцать ю которые запрещают дискриминацию и которая говорит о том, что церковь отделена от государства в Украине. Так вот, я думаю, может, граждане же должны тоже знать, кого они избрали посредством парламента, кого они избрали в кабинет министров, министром кого назначили. Может, татуировать уровень интеллекта где-то вот на лбу и переименовать на фамилию министра Прачечной в... В ту, которая соответствует его интеллектуальному да. развитию. Да, да. Замечательная иллюстрация, как бы можно к этому. Единственное, я могу тебе добавить, как бы это анекдот, когда э, министр культуры выходит из кабинета, а его секретарша вся в слезах рыдает, как бы говорит, Жанночка, что же вы, что ж вы, деточка, так-то это убиваетесь. а говорит, вы говорит, понимаете: я 20 лет. Готовилась. И, и тут наконец-то позвонили и спросили, алло, это прачечная, ну, говорит, а выжатка, а я растерялась. Так вот, по-моему, министр тоже немножко растерялся как бы в э, пространстве, во времени и вообще он забыл, с чем шла политическая сила и, собственно говоря, сам господин Зеленский на выборы, э, с, каки, с какой позиции и в чем, кстати, один из, был один из посылов инаугурационной речи. Смех, смехом. Господин Зеленский рассказывал о том, как он перестанет разделять людей на говорящих по-русски, на исповедующих религию. Понимаешь? А мы получаем с тобой в бюджете молных инспекторов, которые будут за языком следить. А сейчас мы получаем господина Бородянского. Ну вот мы, когда кстати, о бюджете говорили, мы поняли, что есть армия есть мова. И мы не могли найти веру да, да. и вот сегодня проявился, проявился проявилось третье положение слогана предвыборного слогана петра порошенко армия мова вера армия язык вера и вот собственно его последователи скрываются один за одним в команде владимира зеленского да? при том что зеленский старается все-таки продолжает страну объединять войну заканчивать а у него то Милованов, то Бородянский, то еще что-нибудь происходит на каждом шагу. Ну, знаешь, напоминает ухождение по минному полю. Ну, кстати, кстати, еще одна иллюстрация: да? немного порадовалось прогрессивное общественное, потому что президент витировал закон о верификации пенсий. Но когда мы прочли текст этого вета, то есть объяснение, почему он заветировал, мы поняли, что и там сидят парохоботы, и заветирован только он потому, что у НАЗК, у Национального агентства предотвращения коррупции недостаточно полномочий по доступу к реестрам собственности. То есть он заветирован не потому, что он антиконституционный. Мало того, что они проголосовали, они ему это подготовили, проголосовали. И в, собственно, в объяснительной записке Квета говорится о том, что... Да. Ну, это ключевая проблема, мы с тобой будем это обсуждать, просто вот я каждый раз буду к этому возвращаться и, и сейчас вернусь еще раз. Есть основная причина, основная проблема ⁇ это отсутствие четкого видения развития государства, то, что называется стратегией. Но я как человек, который в свое время пришел работать в аналитическое подразделение спецслужбы, вот в первую очередь меня начали учить, да, как бы вот, что ты должен ставить очень четко понимаемые, э, артикулируемые цели в первую очередь, да, и задачи для решения данных целей. Ну, дальше уже, собственно говоря, там инструментарий. Каким образом ты будешь достигать поставленной цели и задачи. Так вот, когда в качестве цели, в качестве основного приоритета ставится объединение экологии с энергетикой или энергетики с экологией, я всю жизнь думал, что энергетическая стратегия строится как бы на объединении энергетики и экономики. Потому что экономика является драйвером для энергетики, она показывает, ну, закладывает основные тренды. Мы будем ну, я не знаю, выпускать много тракторов, мы будем выпускать много удобрений, мы будем, не знаю, еще много пластика или еще в зависимости от этого энергетика. Мы будем а, работать на юге страны, мы будем работать на севере страны, опять же это будет трансформировать направление энергетики, потому что там или иначе нужны дополнительные энергетические мощности, либо это газ, либо это электроэнергия, как инфраструктура под эти дополнительные мощности, ну вот, вот так это работает. И мы собираемся произвести 100-500 тракторов, да, ну, то есть сколько-то там. Но ничего этого и близко ни в программе правительства, ни в бюджете, который мы обсуждали, ни, как вот мы видим сейчас, собственно говоря, ни в ну, а планируемой вот, энергостратегии. Тот же Оржель сидел вот в компании Гончарука, BRDO, я тебе говорила о том, что я провела минут 40 на их сайте, пытаясь выяснить, это консалтинг, это юридическая компания, это пиар. Я не поняла, чем они занимались. Да. Я не поняла, чем они занимались. А И вот человек сидел, непонятно, чем занимался. А задачи, которые на сегодняшний день стоят перед Украиной, они глобальны. Да, то есть их можно решать, но нельзя решать только энергетику или нельзя заниматься только сельским хозяйством. Это должен быть человек действительно со стратегическим мышлением, который алгоритмами говорит, ребята, вот это работает так, так, нет, хорошо, вот вы, вы как бы там фронт-офис поставили вот этих вот мальчиков на самокатах, не вопрос. Но тогда нужно формировать бэк, это люди, которые будут как раз делать вот этот бэк-офис, вот этот бэкграунд, да. А почему ты думаешь, что он не формирует? Ты знаешь, если бы Зеленский формировал, подоб... или у него функционировал, да, или он планировал хотя бы создать подобного рода бэк-офис, я думаю, что его месседжи носили бы более сформированный, более сжатый, более... Ну, ты знаешь, вот здесь я соглашусь в плане месседжей опять-таки вот в своем последнем интервью из за руля теслы да да, да сейчас я, Владимир я тебе Зеленский добавлю там да. говорил <смех> о, о в частности о том что создан департамент который будет расследовать преступления майдана и им будет руководить господин чумак да? Тот же Чумак, который после эпического вручения подозрения экс-министру юстиции Елене Лукаш был на всю страну показан как несостоятельный без, и профнепригодный клоун, который никогда не работал в прокуратуре и в правоохранительных органах. Да? И вот человек, активист Майдана, будет расследовать активности Майдана. Не в этом цинизм, а в том, что Зеленскому готовят э, вот такую информацию, ему скармливают так тебя... такого качества решения. И... Подожди, но для этого не надо быть опять же 7-5 девок. Пожалуйста, цитата Зеленского: Сегодня Украина это алмаз, который требует огранки в виде внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом не только в сердце Европы, а и во всем мире. Как тут не вспомнить компанию Debirs, которая, так сказать, напарила от человечества <хе -хе -хе -хе> красивые блестюльки. Вот. Но это на Debirs точно не тянет. И, собственно говоря, инвесторам, кстати, вот была сегодня дискуссия по этому поводу, инвесторам абсолютно плевать. На то, как вы проводите здесь реформы и какие вы перед собой ставите, так сказать, какие, какие вызовы стоят перед вами. Инвестор интересует две вещи. Это процент на вложенный капитал и гарантии возврата. А реформы, миловановые, поживановые, еще какие-нибудь, так сказать, бородянские оржевы. Вот барбир, мне неинтересно. Ну, кстати, я давно задаюсь вопросом, не могу никак найти на него ответ. Милованов всячески э, на всех своих соцсетях показывает, что он, э, зашибись, какой богатый человек, был до прихода в правительство. Да, он даже называл сумму 250 тысяч долларов в год, его средний доход составлял. Да, при этом он э, со всех экранов телевизоров э, сверкает своими э, гнилыми зубами. Я вот могу, Господи, болезнь тебе эти могу, зубы, слушай! Не могу понять, вот как можно зарабатывая 250 тысяч в год, вот так. Ну вот, ну вот он такой, я художник, я так вижу. Может он э, как Стив Джобс, который не мылся, как бы. вот и он такой, а он зубы не делает. Ну бывает такое. Знаешь, я вчера познакомилась э, с э, ужасной историей, просто трагической, Это, я думаю, что об этом э, вряд ли пишут украинские газеты, но я познакомилась с семьями украинских моряков, которые уже около четырех лет содержится в ливийском плену одно из суден шло под украинским э, флагом другое под э, турецким э, там была э, часть э, турков часть э, россиян но цинизм этой истории в ливии нет власти сейчас да, Там угу. группировки большинство посольств э, закрыто но э, каким-то образом э, россиянам удалось э, несколько своих человек из этого плена освободить, задействуя там, свои формальные и неформальные связи. Ну, Чу как чудо... неформальные, да. Это были двое крымчан с российскими паспортами, да, и чудом среди них был э, житель какой-то из южных областей Украины, или Одесской или Херсонской или Николаевской, кто, угу. кто обычно ходит в рейсы, и чудом был спасен еще и он. Да? Все остальные э, 4 года брошены украинской властью в этой тюрьме. Представители МИДа цинично просто цинично общаются с этими женщинами, они запрещают им выходить на любую публичность, угрожая смертью их родственников. При том, что с частью из этих ребят просто нет связи. Часть уже известно, что больные гепатитом, прободными язвами, то есть состояние здоровья уже перешло критическую грань. Четыре года а, эти семьи не могут вообще добиться ничего, никакой информации, никакой помощи. Я знаю, что они, по-моему, в конце недели пикетировали. Да, может, наш блог поможет донести до господина Зеленского, потому что ты же помнишь, вот это 14-часовое ради названная пресс вот на котором господин Зеленский большинство, на большинство вопросов отвечал, не знаю, не в курсе, я узнаю, я спрошу, но надо Баканову по поводу Ну Это, это, это сейчас прямое бездействие МИДа, ну, это должностное преступление. Ну Помимо что... того, что это преступление, это просто показатель того, как государство относится к своим гражданам. Поэтому я очень надеюсь, что государство, если хотя бы они ну, не, ну, не, не издебны изменить ситуацию в экономике, то они хотя бы в состоянии изменить отношение к собственным гражданам, государство к собственным гражданам. Да, поэтому я очень надеюсь на то, что все-таки государство поменяет свое отношение к своим гражданам, и вот этот кричащий, ну по-другому это назвать нельзя, значит, без всякого пафоса. Ну, потому что каждый раз, когда я вот сталкиваюсь с такой ситуацией, я просто ставлю себя на место этих людей. И думаю, вот оставалась бы у меня или у моих близких надежда на то, что украинское государство выступит на мою защиту. Поэтому вот, э, наде вот твоя надежда, как ты говоришь, что ты все-таки веришь, как говорю, Зеленскому, да, что что-то что в нем, какие-то не, задатки а, есть, такой, э, это он, он проявит себя. Э, год назад э, вся социология, вот в августе 2018 -го года, вся социология показывала дикое разочарование украинцев в действующем составе правительства. Да? И тогда еще было понятно, что э, либо люди не придут на президентские, либо появится какой-то э, черный лебедь, то есть какая-то неожиданность. Да? И, и эта неожиданность в виде Зеленского появилась, и по сути вот эта конечная разочарованность, очень глубокая разочарованность украинцев э, в действующем наборе политиков, она э, ну, дала какой-то кредит доверия, по сути это был не рейтинг Зеленского, да? это была последняя надежда. Это и к чему веду? К тому, что э, если произойдет сейчас разочарование э, в Зеленском, то я дальше не знаю с, так, с таким э, негативным, отрицательным уровнем социального доверия, то есть доверия всех ко всем, бизнеса к власти, э, людей к э, друг другу, э, к политикам, к государству, к армии, там, к церкви, к э, власти. То есть сейчас полностью вот доверие по всем направлениям разрушено. И после того, как вот эта последняя надежда будет разрушена, дальше будет непонятно, что вот в обществе, в котором ее... Дальше не соберешь ее никакими минскими соглашениями, никакими законами, никакими полицейским государством или жестко централизованным бюджетом. Ничем. Больше это общество ну, невозможно будет склеить. Поэтому это последнее, что сейчас остается, но ну, мне кажется, я, ты абсолютно права, потому что в противном случае, ну как бы удержать вот эту вот всю махину, которая превращается в колоса на глиняных ногах, будет достаточно тяжело. Я с тобой абсолютно, абсолютно здесь согласен, но как бы, как бы там ни было, но последние события не дают надежд на то, что это все, прости, удастся собрать. Я просто вспомнил с этого, адский, цирк, с адский цирк, цирк, схватку двух якодзун. Кто слышал этот мем, тот меня поймет. Воскресная схватка двух Екатзун, когда экс-депутат господин Лешко, известный, так сказать, борец, патриот с вилами и коровами под Верховной Радой, вот, встретил представителя президента и по совместительству главу энергетического комитета господина Герус. Это стало, кстати, чем... Встретил выпас... Ну, в зале официальных делегаций, видимо, но ну, он ждал, потому что там и съемка шла, и охранник рядом был на всякий случай, так сказать, и приступил к рукоприкладству по, по отношению к представителю президента. Ну, выглядело это весьма комично. Ну, потому что рукоприкладство и крики Лешко это понятная история, а подоплека... Э Рынка электроэнергетики, из-за которой собственно, эта драка и произошла, Она понятно, что никто не будет в это вникать, и кто ну, прав, подоплю, кто ну, виноват. Давай, давай так, это вот к вопросу о, о, все-таки об уровне деградации. Раньше, лет 15 назад, э, я говорил уже об этом, олигархи писали друг другу письма через средства массовой информации. Ну, то есть, вот если кто-то кого-то... СМС-чки СМС такие, да. Тысяч, так на 10 12 а 15, 15 знаков а <laughs> вот а теперь обмениваться мешками герусами ну то есть по теперь почтовые голуби да ну вот но ну, сюда приплета обязательно нужно приплести путина вот это импорт электроэнергии из российской федерации на вот без этого у нас не работает ничего Ну то есть слишком обвинил геруса в открытии импорта взраги в продаже национальных интересов и нанесении ущерба энергетической безопасности страны. Но дальше все закончилось порванной рубашкой, какой-то гиперактивностью Господин Геруса в Facebook. Я после этого очень кстати, несколько его постов уже видел относительно происходящего и как ну, вообще в энергетике она ну, как бы не касается даже. это стало топ-темой. но ну, У нас вообще подобного рода вещи топ-темой становятся на телевидении. Все начинает обсуждаться очень активно, ну, потому что надо чем-то, население-то хлеба нету, значит надо, надо зрелище. Вот это было очередное зрелище, но это еще раз показывает в каком плачевном состоянии находится у украинский реальный сектор. Промышленность, о чем мы с тобой в прошлый раз вот говорили, да, бюджет как бы об этом не вспоминает, ведь электроэнергетика это вот, кстати один из немногих еще элементов, которые достаточно хорошо функционируют, даже те же самые фирсплавные заводы Коломойского, как бы там ни было. То есть абсолютно понятно, почему происходят вот эти вот стычки, да, потому что ресурсная база с каждым годом становится все меньше. Ну, то есть, вот, вот, вот, и, а, ведь если бы собственно говоря, у господина Ахметова была возможность продавать больше электроэнергии, вот сейчас бы не вызывал бы вопрос там, стоимость киловатт-часа. Да? Если бы где Коломойский, господин Коломойский мог там больше присутствовать на внешних рынках, вот, наверное, его бы не так волновало, ну и продавать, соответственно, с продукцию с более высокой добавленной стоимостью, его бы не интересовало особо, да, ну так больно не била его цена на электроэнергию, или он бы нашел другие способы договориться. А здесь получилось вот такое вот супер-шоу. Не, ну понятно, как бы мы же понимаем, что есть специально обученные народные депутаты, которые приходят для того, чтобы создать скандал, для того, чтобы создать хайп, вот, и на этом хайпе, собственно говоря, там поднять проблематику и попытаться дискредитировать того или иного. Ну очередное персонажа. дно на этой неделе пробил телеканал мой, который. Ну, никто же не секрет, что телеканалы на свои шоу приглашают обычных людей. За небольшой гонорар здесь нет ничего плохого. Людям это интересно, они стоят в очереди. И во время одного из, одного из прямых эфиров забежали люди в балаклавах с автоматами. Автоматчики по большому счету пошел звук расстрела, и часть студии просто были показаны эти женщины среднего и старшего возраста, которые просто прятались. Ну, было бы смешно, вот, если не было так печально. Да, согласен. Есть, очевидно, их не предупредили. да, И э, телеканал хотел показать, что обыски у подставного собственника Владимира Макеенко, бывшего регионала, на которого записан этот канал Порошенко, таким образом пытались показать, что обыски это нехорошо, и что расследовать происхождение денег, за которые финансируется канал, это тоже не очень хорошо, но получилось как обычно у прямого канала. Ну, мне это После этого было заявление к кого-то из наших великих деятелей относительно того, что... А, Василия Вакарчука! На пару с господином Рахманиновым, да, большие защитники свободы слова в Украине, которые сказали, что не нужно заниматься, значит, прямым и пятым, нужно заниматься 112-м незваным языком. Ну, прекрасная, как бы, особенно позиция как журналиста. Мне это сразу напомнило Владимир Вульфша Жириновского. Джордж, ты сраный ковбой, давайте вместе по бордаду. Заканчивать смешное заявление на этой неделе сделал Эммануэль Макрон, который сказал, что НАТО переживает смерть мозга. В связи с этим впихнутая в преамбулу украинской конституции вне, в незаконный способ, кстати, внешний политический вектор Украины в НАТО зазвучал по-новому. Ну, ну, мы говорили об этом еще, но правда мы с тобой в этом блоге не говорили. Но он бы мог сказать, что НАТО это жопа. Не, ну давай так. В организме последний умирает половая функция. Поэтому надо еще существовать и существовать. Не у всех же в Конституции есть цель вступления. Поэтому... А вот то, что внутренние разногласия среди... Но он же Турцию привел в качестве как бы, аргумента. Почему смерть мозга? Потому что действия Турции в Сирии, которые не согласуются как бы с э, э, европейскими партнерами, а мы понимаем, что как бы, там есть прямая, у Франции есть прямая заинтересованность относительно Сирии и, сказать, обвинения со стороны Макрона Соединенных Штатов в самостоятельности Ну То есть там такая сложная конструкция получается, международная, может мы как-нибудь сделаем отдельный обзор именно по международной политике, но в данном случае мы говорим о том, что мы пытаемся вступить в союзы, где нас не ждут, не видят и в принципе используют не больше, но ну, в лучшем случае как ширм. Я имею в виду Европейский Союз, я имею в ввиду Североатлантический Альянс. Ну кто это мы? А мы, например, не пытаемся. Нет, мы не пытаемся. Но Конституция это наша с тобой, это наша с тобой биография. Но нас ведь не спросили. Это же впихнули в Конституцию Украины, вот что самое печальное. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки здравого смысла хватит, если не парламент, то господина Зеленскому все-таки откорректировать вот эти вот вещи, чтобы мы не стали как раз вот той пятой точкой, Организацию, которая наступила. И чтобы любой Макрон мозга. не мог вот так издеваться над нашим внешнеполитическим вектором. Да, по сути дела, так сказать, убив на корню мечту о европейском будущем. Друзья, я думаю, мы на этом будем прощаться. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Надеюсь, вам было так же приятно, как и нам с Еленой. До новых встреч! Это был гид Могла бы сказать пока. Я же не знаю, я только пытаюсь поздороваться, ты уже переходишь к новости, и так 11 блогов.